Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Сегодня я покажу вам, как при помощи обычного дуршлака сделать классные кудри. Удивлены? Ну тогда поехали! Так, я намочила волосы. Сейчас давайте немножко сбрызнем волосы тормозащитой. Они не мокрые, видите, они просто влажные Вы, наверное, знаете, что для фена есть такие специальные накладки, диффузоры, которые делают прикольный пудри Но мы сегодня вместо такой накладки, у меня ее, кстати, нет Будем использовать обычный дуршлаг Мельчить не будем, потолще желательно Вот так вот сложить дуршлаг, прислонить к голове, высушить феном В общем-то, вот такой результат у меня получился. Как понимаете, волосы, они тяжелые, поэтому объема, может быть, столько не привалилось, сколько хотелось бы. И я их еще не совсем просушила. Но если у вас более легкие волосы, то такой способ точно придаст вам и объем, и кудряшки. Если у вас нет диффузора, к вам в помощь. А сейчас я хочу испробовать одну штуку. Я не знаю, работает она или нет. Давайте попробуем вместе. Выглядит она вот так. Создана тоже специально для того, чтобы делать кудряшки. Видите, она внутри с такими... Дырочками Снизу на шланги тоже Кстати, производитель говорит о том, что волосы не должны быть совсем мокрые Ну, вот как у меня сейчас, да, они немного подсушены, но все равно влажные и мокрые Красота какая Внутри этой штуки волосы должны быть свободными То есть лучше их ничем там не прикреплять а -а -а. Теперь нам нужен фен Здесь вот такая резиночка на конце Примерно так это выглядит Ну, давайте, с Богом Раз, два, три, поехали Вот эта штука очень горячая. Прошло минут 10, у меня уже, конечно, там все горит. Давайте посмотрим, что же там такое насушилось. Слушайте, ну результат шикарный. То есть, такой объем я обычно ставлю себе. Потому что у меня очень, очень тяжелые волосы. Еще к тому же, если у вас легче волосы, у вас еще больше получится. Смотрите, как нормально стоят волосы, да? Вообще класс. И кудряшки получились. Тоже мне очень нравится. Также, когда просто сушишь, то... Они редко получаются такой прям формы идеальной. А здесь они крепкие, хорошие вообще. Мне очень понравилось. Скоро с Алиэкспресса придет еще куча всяких штук для волос. Будем их вместе пробовать. Ну а с вами была Анастасия Мадейра. Всего вам самого хорошего. Пока-пока. Фен сломался.